Здравствуйте, дорогие друзья! Не могу оставить без внимания данный пароводной котел. Пароводяной котел на 300 литров. И для того, чтобы не пропустить наше дальнейшее видео, обязательно подписывайтесь внизу под видео и нажимайте на колокольчик. А сейчас более подробно мы расскажем о данном пароводном котле. Самое главное множество, которое здесь в нем сделано, и я на нем остановлюсь в самом начале, это нижний слив. Нижний слив выполнен на 4 дюйма. Он здесь просто гигантский, колоссального большого размера, он может поворачиваться в любую сторону, хоть назад, хоть вперед, в любую сторону можете повернуть данный отвод. Что здесь замечательного, как я уже акцентировал внимание, это то, что кран у нас стоит не внизу отвода, и тем самым у нас скапливается паразитный объем, который при производстве не перегоняется, не переваривается Он как налился в трубу, так он дальше не используется Для того, чтобы мы от него избавились Кран поставили прямо сразу внизу под баком И тем самым отвод у нас служит просто как направляющая для слива пароводного котла Для того, чтобы открыть кран, ручку не надо залезать под пароводной котел, Достаточно просто ее открыть сбоку Вниз у нас идет слив, поперек Кран закрыт, слива не происходит. И тем самым мы убрали весь паразитный объем, который находится у нас в 4-дюймовом отводе. Отвод здесь, нижний слив на 4 дюйма. А также еще одна большая функция, то что труба у нас не забивается, в ней не спрессовываются крупные взвеси. Ну и хочу еще отдельно сказать по поводу данного кота. А Здесь также установлена еще заслонка. Вот она. Заслонка сделана для того, дополнительно к крану, несмотря на то, что он установлен в самом низу, он все же установлен ниже уровня дна. И заслонка нам позволяет выравнивать слив ровно в горизонт. Тем самым мы имеем возможность полностью перемешивать весь продукт которые находятся у нас в пароводном котле. И также не образовываются спрессованных взвесей в данном котле. Вы легко можете открыть кран, и через такой гигантский отвод все сольется, не забив его. Что еще хочу отметить на данном пароводном котле? Люк здесь, в принципе, классический, круглый. 400 миллиметров в диаметре, верхняя крышка установлена из меди, верхняя часть у нас медная, толщина меди 4 миллиметра. На крышке люка установлено смотровое стекло, позволяет легко наблюдать за процессом происходящего внутри пароводного котла и также здесь стоит фонарик. Фонарик съемный, Достаточно плотно устанавливается для того, чтобы когда вы открывали крышку, фонарик у нас не падал тупо на пол и не разбивался. Для того, чтобы включить фонарик, он нажимается кнопка. Также она нажимается и выключается. Слева на параверном котле мы видим уровень, который позволит нам наблюдать за наполнением рубашкой. Есть там вода, нету, для того, чтобы мы не задли а также правильно использовали котел по назначению. А либо здесь будет рубашка полностью заполнена для того, чтобы вы могли выдерживать какие-то паузы при затирании Либо будет использоваться как в пароводном режиме, и уровень будет залить только частично Установлен боковой слив над конусом Он сделан для того, что если вы будете использовать щелевое сито, то он позволяет сливать все то, что находится выше него также здесь еще можно применять достаточно много функций, допустим, запитывать все по кругу, перемешивать, но это в отдельном видео мы тоже как-нибудь покажем и расскажем. Это все касаемо отдельных технологий при изготовлении каких-либо продуктов. А продуктов здесь можно изготовить достаточно очень много. Такие коты применяются как в косметологической промышленности, так и в пищевой промышленности. Перечень, который может выполнять данный котел, достаточно очень большой. Также данный котел может комплектоваться автоматикой. Автоматика вам позволит как управлять процессами внутри котла, так и мешалкой. Мешалка нам может вращаться как постоянно, так периодически, теклически в разные стороны. Она может как включаться при отдельных паузах, также она может быть и выключена. Все зависит от технологий, которые вы будете и рецептов изготавливать на данном пароводном котле. Данный котел уезжает заказчику и дальше уже будете видео смотреть на других каналах. Я думаю, что вы его увидите в ближайшее время и сразу же узнаете. На этом я видео заканчиваю. До новых встреч. Не забывайте нажимать на колокольчик внизу под видео.